Здравствуйте, дорогие друзья! Это легкие понедельники. Меня зовут Игорь, и со мной, как обычно, Алла Заднепровская, коуч первых лиц, основательница Международной интегральной коучинг школы и основательница профессионального сообщества коучей, про коуч. Алла, здравствуйте. Так много слова коуч у вас в регалиях. Как, как вы должны да -да -да. до, до такой жизни. Ты знаешь, Игорь, где-то, наверное, года четыре, года может, назад очередной был такой приступ, надо что-то менять. У меня такие приступы чаще, чем раз в 4 года. Но вот какой-то такой глобальный, надо что-то менять. Вот. И я думаю, надо как-то посмотреть на позиционирование, на свой личный бренд. И череда консультантов по личному бренду задавали мне вопросы. Вот, как бы ты хотела, чтобы о тебе говорили через там? пару лет. И я говорю, я хотела бы, чтобы за Днепровская было равно коучинг. Вот почему-то тогда я так сказала, и так оно и случилось. За Днепровское равно Коучин. Хотели. Виде. Да. Здравствуйте всем. Рада приветствовать вас в этот солнечный, даже если за окном нет солнца. Да, помним, что оно всегда, всегда есть. Он уже там просто за точкой где-то или за облачком. Вот, понедельник. И пусть он для всех будет легким. Так. Ну, как коучу вам задаю вопрос. Чтобы такое спросить наших зрителей, чтобы им очень захотелось нам написать комментарий. Очень нам нужны комментарии, очень нужна активность. Знаешь а, что? Она... Я уже знаю, знаю ответ, знаю ответ. Вы готовились. Уважаемые зрители. Скажите, что не, так. что не так? Что с нами не так? Напишите, пожалуйста, не с нами, что не так в этой передаче, не знаю, что не так в вашей жизни, что не так в нашем взаимодействии. Вот что не так, чтобы вы порекомендовали улучшить или захотели улучшить. Вот в такой рамке ждем от вас комментариев. Скажите нам, что не так. Да, я как специалист по видеомаркетингу могу подтвердить, что негатив люди пишут с большим вдохновением, чем что-то позитивное. Поэтому очень правильный, правильный вопрос. Так, Алла, давайте квант. Пока, пока квант, люди пишут студии. комментарии, зрители наши, давайте посмотрим. Давайте. Там. Итак, квант ближайший Вот раскрыла вот на этом. О. Как же я люблю эмоции Ого. и эмоциональная зрелость. А взрослому на нас сегодня. Контроль эмоций не означает подавление, а э, равно выбор. И эмоции – это подсказки души. Очень многие считают, что эмоции есть хорошие, есть плохие. Хорошие нужно демонстрировать всячески, всячески в себе э, поддерживать, вызывать. А плохие желательно не показывать и как-то э, скрывать. Так вот, друзья, это не так. Все эмоции, банально будет звучать, но все эмоции хороши, они всего лишь сигнализируют нам о том, как подкорректировать дальше наш путь. И если мы испытываем те эмоции, которые нам не нравятся, они всего лишь говорят нам о чем то Ну, к примеру, к примеру страх говорит об опасности, значит, нужно... Либо попросить помощи, либо пришло, пришло время расти, да, вырасти. И, значит, еще и в совокупности спросить помощи. Да, про что этот страх? Да, куда он меня толкает? Куда ведет? Чего больше всего я боюсь? Вот Сигнал об опасности говорит о том, что нам придется проявить да, то, что пока спит. То, что пока называется на языке коучинга скрытым потенциалом. Поэтому страх – это здорово. Или гнев. Гнев говорит о том и сигнализирует нам о том, что наши границы нарушены. Но нарушать границы могут как другие, так и мы сами. Например, если мы гневаемся, особенно на ближний круг, не всегда наши ближние – Нарушили наши границы, нарушили наши границы. Бывает так, что мы просто устали или перенагружены как-то, или у нас уже действительно вот этот гнев накопилось, и мы его никуда не деваем, и он выливается на ближних. Это значит, что мы нарушили свои границы и вовремя не отдохнули, не нашли выход эмоциям. Вовремя что-то не сделали, значит, пришла пора это делать. Вот всего лишь об этом сигнализируют эмоции, и это очень здорово. А что в детстве нам говорили? В детстве говорили «улыбайся, если мы грустили». Кстати говоря, грусть. Грусть или печаль говорит нам о том, что мы что-то потеряли. Да, говорит о потере. Значит, нужно пересмотреть свою жизнь. Что я потерял? Ну, возможно, жизнь, если это потеря на уровне жизни. Что я потерял, как я теперь буду справляться, как буду жить по-другому, по-новому вот в этой обновленной ситуации, в обновленной системе своей жизни. Все эмоции важны и все они служат нам во благо. Так, применительно к утру, если бывают такие люди, вот, вот, иногда вижу в зеркале, которые просыпаются с не очень хорошим настроением. Как можно эмоционально зрело отнестись к своему плохому утреннему настроению? Ты знаешь, эмоциональная зрелость — это э, такие две составляющие, есть как минимум две. Наверное, все-таки три. Первое это осознанность, ну, осознать, что я чувствую, но она связана со второй — знание. Если я не знаю, я просто ну, не очень грамотно вот в этих эмоциях, не знаю, что за ними стоит, как они связаны с мыслями, как они вообще возникают у нас, куда они деваются, и как я могу на это влиять, то тогда, даже если я буду осознавать, что у меня есть какая-то эмоция, да, я не буду знать, что с ней сделать. Итак, осознанность, знание и ответственность. ОЗО, mm -hmm. можно так сказать. И таким образом я осознаю, я знаю, что стоит за эмоцией, я знаю, что с этим делать. Сейчас дам парочку каких-то техник, и я беру на себя ответственность за свое состояние и справляюсь с этим. Ну, ты говоришь, давай своим кейсом, встал утром, и вот какое-то не то настроение. И желательно тогда о... не, не стоя ноги, знаете, очень важная не причина Да. Ну, самый простой ляг и встань с другой. Вот. <с Это такой легкий лайфхак от Заднепровской сестры. Вот, очень их помогают. Опять ложимся, значит, примеряемся с ногой, встаем, заодно и улыбаемся. Вот как мы сейчас сыграем. Вспомните меня там, да? Знаешь, многие говорят мне о том, что Ал, ты мне снилась, ты мне всю ночь коучила, ты задавала мне вопросы. А шумар а, какой. И я решил свой, свой запрос, даже не записывая себе на коуч-сессию. Понимаешь? Вот, вот как вот, люди экономят, понимаете? <соцентричные> а, вообще <ничего соцентричные> да, <доходят. соцентричные> И вот да, и вот почему не так быстро растет мое финансовое благосостояние. Понятно. Вот все так, знаешь, итак, ты, значит, если все же вы да. решили не, пол, не воспользоваться моим латхаком, и все-таки встали да. и заметили не то настроение. А какое, спрашиваем себя, это включаем осознанность. Угу. Здесь, конечно, пригодится ну, наша фин, этот, эмоциональная грамотность. Для этого можно пока распечатать список эмоций. Ну, или записаться на тренинг за Днепровской. Вернее, сейчас... Это уже не тренинг, а курс. Мы сейчас прямо с командой упаковываем все в бывшие в разнобои модули по эмоциональному интеллекту, по убеждениям в один курс трансформации я. И в каждый модуль, их четыре, в течение года собирает э вот четыре части я. Это «Переконания», эмоции я. Э подожди, третий. <плёп> да, забыла. Я знаю, что четвертый взаимоди Ага, А, угу. третий самоактуализации я. Самоактуализации я. Такое слово не грех забыть, ала. Вот-вот, понимаешь? <съяснительный> вот такие, такой вот, прямо, знаешь, очень полный такой курс, поэтому вот там точно будет уровень знаний на эту тему и осознанность, кстати, тоже это второй модуль как раз очень, очень вырастет. Так вот, если пока нет, и вы нигде не учились этому, распечатываем э, из гугла перечень эмоций, и вначале это пригодится, потому что если не стой на ноги встали, и настроение не то, дай бог вообще этот э, список посмотреть. А если его нет, то «а что я чувствую?» так «Да кто его знает?» и все, значит. «Я еще и не знаю, что я чувствую. Жизнь, все пропало, и вы еще в большей эпике можете зайти». Поэтому, значит, очень быстро, там не надо много энергии на это. Посмотрели на список, точно глаз упадет на то, что вы чувствуете. После этого задаем вопросы, что происходит. Что происходит? Это такой простой вопрос, да? что происходит со мной? И тут, если я продолжу также, да, то как сложится мой день? А чего я хочу? Как бы я хотел, хотела, чтобы сложил мой день. Ну и вот э, здесь как раз поле, вот хочу, там, с драйвом, с огоньком, или легко, э, э, солнечно, даже когда на улице не солнечно, и, и так далее. И вот здесь пришло место как раз тем техникам, которыми сейчас поделюсь. Э, ловите. Значит, очень простое, это техника 10 секунд. Вот примерно 10 секунд хватает на то, чтобы сделать 3 вдоха и три выдоха. Вот вы делаете, значит, вы, да, там, чувствую, ну, не знаю, какую-то грусть, например, да, грусть чувствую, а Мне сейчас, там, через час, нужно еще себя в порядок привести, позавтракать, там, не знаю, детей накормить и, и еще что-то сделать. А как хочу себя чувствовать для того, чтобы день мой сложился так, как я его видела, так, как мне бы хотелось в нем пребывать. Ну и здесь, например, ну не знаю, какое слово. Ну почему-то мне идет слово «легкость», «вдохновение хочу чувствовать». И вот здесь э, такие три вдоха, три выдоха, э, и желательно так, чтобы, ну, э, если даже мысли приходят, мы просто их наблюдаем, и все. Вот, три вдоха, три выдоха. Очень глубоко вдох такой, знаешь, глубокий, глубокий, глубокий, и выдох. Вот примерно 10 секунд мы пребываем в таком, мы как будто бы, знаешь, прерываем мыслеформу, а там мысль, когда грусть, идет такая пунктиром, там все пропало, все нехорошо, и здесь плохо, и там плохо, и теперь у меня нет вот этого и того, раньше это было, мне вот так хотелось было, а теперь уже все, и я не верю. Ну, в общем, мы даже этого не осознаем. Мы прервали вот этот поток, ну, и, конечно же, это не касается, если вдруг мы в горе, mm -hmm. да, не вытаскиваем себя, горе проживаем. Проживаем, задаем себе вопросы, берем ручку, берем блокнот, Пишем, выписываем, что потерял, как потерял, как теперь жить, вплоть до матерных слов, если они идут. Вот лучше они будут на бумаге, чем они у вас в голове. Вот, но я говорю все-таки о том, что если вдруг, ну вот знаешь, так взгрустнулось, так сказать, вот, вот так как-то фоново это. И сейчас можно, после этого, можно применить технику «три кнопки». Я назову сейчас эти кнопки, а потом скажу, как переключаться. Первая кнопка это событие. Мы вспоминаем какую-то ситуацию, в которой было нужное нам эмоциональное состояние. То есть я, я спрашиваю себя, так, а когда у меня это легкость и вдохновение были, вот яркий момент? Тут же он придет, ну вот я спросила сейчас, и у большинства слушателей в этот момент уже пришел. Вот когда у вас был такой очень яркий момент легкости и вдохновения, и у тебя, Игорь, даже улыбка появилась, вот-вот оно пришло. Когда мы вспоминаем события, даже вспоминаем, к нам приходит вместе с ним та эмоция, которую мы испытывали в тот момент. Это первая кнопка. Вторая кнопка – это Тело. Вот легкий эксперимент, если сделаем, если мы скукожимся, да, вот напряжемся и попробуем даже сказать, что жизнь хороша, то mm -hmm. мы не сможем это сделать, даже если сделаем, то не поверим в это. А вот если мы распрямимся, да, почувствуем позвоночник, почувствуем землю под ногами, почувствуем крылья, да, расслабим все, все, что можем расслабить и взгляд устремим вперед и вдаль, то вряд ли мы сможем сказать «все пропало». Ну, трудно сказать, попробуй. Трудно сказать «все пропало». Хочется сказать «все пропало», сразу тянется вот, да, вот тянется тело на, на сжимание. Сжимание — это вот это напряжение и эмоциональное напряжение. А когда мы все распускаем, все раскрываем, расслабляемся, у нас возникает другое эмоциональное это, состояние. Это точно, я, я знаю, это упражнение, точно работает. Да, да. если мы возьмем так называемую шкалу эмоциональных тонов, где вверху да, высокие тона – это радость, удовольствие, удовлетворение, эйфория, азарт, драйв, вдохновение, легкость и так далее. А внизу шкалы – это гнев, злость, тревога, страх, апатия уныние, разочарование, обида и так далее, то э, вот это упражнение «Три кнопки», э, оно тут же поднимает нас по этой шкале да, наверх шкалы. И так, когда тело мы привели в порядок, да, если у нас есть на это ресурс, то тогда, э, тогда э, мы прям почувствуем, что то, что мы вспомнили да, в событии, mm -hmm. легкость и оно еще больше у нас строилось. И теперь третья кнопка. Третья кнопка – девизы. У каждого из нас абсолютно точно есть какие-то внутренние девизы, которые помогают нам какие-то трудные моменты. Проходить сквозь неудачи, сквозь какие-то препятствия, ошибки, вызовы. И, ну, не знаю, есть у тебя какой-то такой девиз или, может быть, парочку, Игорь? Поделись, пожалуйста, со зрителями. У меня чисто лезет Гойда сейчас, но это очень слишком саркастично, я бы сказал. Все очень с, таким, с такой, не знаю, с ты же это... в, вот. сползай. А давай, такое? давай, ну... вот говори. Если тебе это помогает, это норм. понимаешь, тогда зрители понимают, со мной все в порядке. Потому что, ну, у меня другие, но ты в принципе, тебе свойственна такая ирония и самоирония, да, и сарказм. ты... Ну, так устроен, это тебя поддерживает. И тебя не поддержат девизы, там и это ты сможешь, потому что это ты будешь так, знаешь, ухмыляться, ага, ну да. <р will come Spanish> вот, но тебя другое. Давай, поделись вот что там расползает. Прям девиз, Ой, боже. А мне... Ну ладно, ты пока usta... подумай, а я тебе а расскажу, зрителя. меня слишком глубоко в себя погрузиться. Ну, да. Утро же, утро, мы переключаемся на легкость и помогаем нашим зрителям переключаться. Но пока ты думаешь, я делюсь. Да. Я однажды проводила очень яркий момент, проводила для канала 1 плюс 1 в рамках их развития, корпоративной, формирования, там, укрепления корпоративной культуры. У них были прямо месяц посвящен одной ценности. Они проводили там мастер-классы, ходили mm -hmm. в горы, ну и что-то такое вот делали. и на каждую ценность раз в месяц я проводила для широкой аудитории, где были и руководители, и топы, и специалисты, вот такая... Ну, это, это очень правильный подход. Я проводила мастер-классы, и вот мастер-класс на тему как раз... Эмоционального интеллекта, эмоциональной зрелости, ответственности и всего прочего. И я делюсь, как переключать эмоциональное состояние и вот это три кнопки. Я говорю, какие у вас девизы? Одна девушка, все делятся, и одна девушка говорит, а у меня соберись тряпка. Mm -hmm. Я говорю, э, а как вам вообще, какой образ у вас в голове возникает? Я говорю, помогает? Она, да, помогает. И она так засмущалась. Я говорю, то, что я подумала в углу. Она да! Я говорю, после уборки, она да. Я говорю, а как вы думаете, вот, как, как можно было бы усилить это? И она говорит, а вообще не знаю, потому что я всегда так себе говорила, и меня это ну, как будто включает, но вы правы, действительно, образ, ну и такое самоощущение было, вот как то, что вы сказали, да, она в углу, после того, как ею помыли пол. И таким мозговым штурмом мы помогли ей придумать, и это звучало так. Соберись, красивая шмотка. И она на следующий день пишет мне, Алла, работает огонь просто. Говорит, ты гораздо лучше, чем то, что у меня было. Так что у каждого из нас точно есть девизы, и они даже, если они вот какие-то другим будут казаться не очень, они точно помогают. Слушайте, но ну я, я не могу вот, понять. Серьезно? Ну, в общем, домашнее задание, Игорь. И Помнишь, и... оно не обязательное, но в трех кнопках реально это вишенка на торте. Вот когда, понимаешь, мы все части мозга задействуем. Может, Смотри. я просыпаюсь с плохим настроением, потому что у меня девиза нет? Понимаете? Это как с велосипедом. Почему я такое злое? Потому что велосипеда нет. Велосипеда нет. Вот. Вспомнишь девиз, будет все окей. Итак, событие, тело и девиз. Да, внутри слова. Вообще слова, сначала было слово. Записывая записываю домашнее задание. Друзья, ну если, хоть девизом поделитесь, пожалуйста, в конце концов, если уже вам все нравится, то хотя бы девизом поделитесь. Давайте все вместе наработаем такой пул девизов, поделитесь, пусть пощаднее пощедрее да. для других. Вдруг вот среди наших зрителей есть такие, как Игорь, которые все свои девизы, да, не осознают их, Мне никто не говорил, что нужен девиз, Алла, если бы я знал, я бы... Уже давно уже давно, подготовился, да, да. Подготовился. На, на самом деле, то, что я слышу частенько, это э, у кого-то и это тоже пройдет. У кого-то э, кто-то смог, и я смогу, у кого-то э, ты сильный, ты справишься, у кого-то э, мне море по колено, у кого-то, а почему бы еда, э, э, надо тестить, надо mm -hmm. тестить, надо экспериментировать. То есть вот эти все девизы, они правда, вот вы их слышите, и уже даже без трех кнопок, как будто бы они, ну, раз-раз-раз, и нас так включают. Но надо най найти свой, когда он изнутри, это прямо огонь. Итак, событие, тело, девиз. Три кнопки работают железно. Прям вот упала у меня самооценка резко, понимаете? У всех дивизий у меня, у меня нет. Теперь спасать мне самооценку. Какие способы быстрые способы повышения самооценки? Ты знаешь? Отвечать не надо, но, но они у тебя точно есть, Игорь. Очень быстро. Раз привел себя в чувства. Так, давайте, давайте, расскажите, что там вас на этой неделе будет трудить в чувства а закончим мы сегодня картой коучинговой. Что у вас этой неделе evet. такое вдохновляющее, Под девизом коучинг или, или под другим девизом будет происходить? Ты знаешь, под девизом коучинг точно, потому что на этой неделе провожу эм, в рамках расширения осознанности про коучинг, про профессию эту, э, про направление э, помогающих профессий. Я буду проводить безоплатный вебинар, для того, чтобы как можно больше людей о нем узнавали. Провожу, по-моему, во вторник. Также можно будет познакомиться и со мной, и с коучингом, но уже в бизнесе, на клубе деловых людей. Буду проводить украинскую мовую коучинговое мышления, как адаптироваться до изменений. Такий выступ будет. Тоже во вторник, кстати, я что-то еще я делаю. Ой, у меня, слушай, у меня в моем календаре э, коучинг я обозначаю всегда желтеньким, личный коучинг. И у меня угу. эта неделя пестрит желтым просто. Все желтенькие. Ага. Делюсь, да, ну любопытно же, люди любят подсматривать за жизнью. У меня синеньким, это все, что связано с, с рабочим процессом, это собрание, совещания, это какие-то, не знаю, там, Встречи, встречи с клиентами, встречи с командой, тренинги. Вот это все у меня синее. У меня есть фиолетовое. Фиолетовое – это то, что я делаю как волонтер. Это какие-то мои выступления, это какие-то мои волонтерские телодвижения по поводу сбора донатов, помощи людям, помощи ЗСУ, какие-то встречи по этим вопросам. Вот это все фиолетовенькое. И есть еще красненькое. Красненькое у меня то, что касается личного. Это семья, это я, это какие-то массажи, это какие-то отпуск, путешествия, обучение туда же. Вот такие четыре цвета. Красненьким оно у вас, да? Да, у меня вот это все красненьким. И у меня очень мало красненького, кстати, на, на этой неделе. Очень много желтенького и много фиолетового и крайне мало даже синенького, понимаешь? Я, я теперь знаю, что Али можно желать, да, побольше красненького. Побольше красненького, да, побольше красненького. Но ты знаешь, что сейчас вот еще я понимаю на этой неделе. Я живу только-только вот на выходных завершили мы. Скажи мне, Международная интегральная коучинг-школа, в ней есть крутой курс, полугодичный профессиональный коуч, и участники заверша, завершают э, обучение, по крайней мере, со мной официальная mm -hmm. часть группы, третий модуль, это mm -hmm. то, э, что обучал, изучал и ты. Им части группы предстоит еще четвертый модуль, как себя продвигать, как себя э, продавать, как заключать контракты, вот, их ждет сертификация, но вот сейчас, после третьего модуля, они уже чувствуют, да, чувствуют mm -hmm. свои силы абсолютно точно, при этом у них много тревожки, у них много страхов, потому что скоро уже поток прикрутится, и им придется uh -huh. своими ногами, да, на своем потоке двигаться дальше. И это очень такое волнительное время очень волнительное. Пусть смотрят и... легкие понедельники, много. Вот. Могут для тебя Многие люди, особенно наши выпускники, смотрят легкие понедельники. И ну, я получаю отлично. в личку, получаю иногда письма, вот в личку. Но хотелось бы действительно, друзья, от вас больше поддержки именно в комментариях. Нам очень важно с Игорем понимать. Что нам улучшить? Напоминаем про наш вопрос. Напишите, пожалуйста, что не так. И мы тогда, прям прочитав, э -э даем вам обещание, что мы прям в следующей передаче э -э уже будем стараться подкручивать. Да, и, вот, э -э а Ал Алла бы написала, у меня мало красненького на этой неделе, да, уже комментарии будет? Да-да-да. и у вас что-то может быть не так, напишите, как у вас. Да, Хорошо. Открываем карту или еще что-то? Ну, давайте сказать? Откроем карту. Какую карту мы откроем? Ну, раз у нас эмоциональная зрелость, давай попробуем, открыть, давай попробуем открыть конфликты. Потому что вообще эмоции, они приходят к нам очень часто в конфликтах. И многие люди думают, что конфликты обязательно внешние, обязательно с другими людьми. Бывают и конфликты, мы же тоже человек, да? Я люблю повторять на коуче школе, коуч тоже людь, вот, каждый из нас тоже людь, поэтому mm -hmm. конфликт с собой тоже конфликт. И мы можем быть вот в таком конфликте с собой, то ли мы не можем сделать выбор, то ли мы не можем принять решение, то ли мы не можем пробить какой-то потолок, в который мы упираемся, или пройти сквозь какую-то стену, которую часто придумали себе сами. То ли встать и вот, встать нужно нужной ноги, а сил лечь обратно не хватает, да? Вот, потому мы открываем Б3. Так любопытно. Считаю, Прочитай, да. пожалуйста, вопрос вслух. Как найти золотую середину в решении конфликта? Вот. И девушки что-то делают таинственное на фоне. Вот, я как раз хочу, пока вы думаете, какую же вам ситуацию взять, и в чем же самый главный конфликт, в котором вы находитесь. Ну, вряд ли мы бываем без конфликтов. Знаете, всегда-всегда стоит конфликт за любым вопросом, который нам кажется пока неразрешимым. Даже если мы верим в то, что он разрешится. Вот там все равно есть конфликт да, со значимым другим. Там, возможно, это вы. А если еще и отмотать, то там точно был где-то значимый другой. Но знаешь, я что хочу рассказать, Игорь? Так интересно, я, я смотрю, смотрю фильмы, Какие-нибудь, которые я не смотрела ни разу. Бывает, ну, не, не хочет Алиса смотреть какой-то фильм, который мне интересен, а я вот хочу. И я выбрала для себя. А не сейчас... Нет, вот как раз это решение конфликта. Ага, я могу да, смотреть да. без нее, и тогда конфликт исчерпан. <laughs> я с удовольствием смотрю то, что она хочет, и при этом мне иногда хочется каких-то фильмов, которые, ну, Алисе, правда, могут быть неинтересны. В силу там ее возраста, проживаемых ситуаций, и так далее. И я выбрала почему я про это рассказываю? Я выбрала фильм сейчас. Он очень такой, мне показался, я посмотрела там четверть, наверное, пока странным. Но про что я хочу сказать: я посмотрела, его сегодня начала, пока там, ну, в общем, приводила себя в порядок, скажем так. Uh -huh, да? uh -huh. И э, мне важно делать два дела одновременно. Вот я это делаю, да, крашусь, а сама фильм смотрю. Так вот, что интересно, этот фильм про кариду, про испанскую кариду. Mm -hmm. И вот э, сейчас, когда я увидела эту картинку, mm -hmm. я ну, очень конечно. удивилась. Потому что я думаю, ну это же надо, как поток работает. И ровно эта карта, она тут ну, редкая в колоде, где Испания, где определенные наряды и, и Корида, и Кармен, и вот эти все вещи, и там тоже страсти нереальные. Называется фильм «Поговори с ней». Я mm -hmm. никогда о нем не слышала, мне никогда его никто не рекомендовал. Вот сейчас посмотрю и, возможно, порекомендую вам, если... Ну, мне уже нравится, мне уже интересно. Вот, про девушку Тореадора. Вот, может быть, это вас еще привлечет, потому что это тоже очень странно, но я... Не, я знаю, что такое бывает, но я не знала, что есть про это фильмы, и мне это любопытно, что же заставляет да, женщину. Это очень опасная профессия, и выходить ну, Не похоже, Не похоже на золотую середину. А, а, а, на золотую середину... Профессия, профессия. Профессия, да, да, да, совсем не похожа. И бык, быки весят больше полтонны. И она вот управлялась этими быками, это, конечно, вау. Вот такой вот синхроничность, видишь, даже в этом синхроничность. Так Открываем тем интереснее карту, а там вообще для себя. Реш... Чем интерес... тем интереснее для себя разобраться в этой карте? Что же здесь такое? Где же здесь золотая середина? Ну видишь, тут же. Подсказка в карте для того, кто решает ситуацию. Да, да, да. да. Вот смотри, кто-то скажет, например, смотри, вот в чем здесь конфликт, как ты думаешь? Вот первое, что бросается в глаза. Для тебя. На картинке? Да. Некое разделение по кучкам. Не знаю. Вот, там кучки, как-то они... Друг с другом, значит, что-то там обсуждают. Yeah. Возможно, вот мы очень часто на картинку, когда решаем конфликты, смотрим сквозь призму вот этой первого восприятия, и мы его видим. Uh -huh. Но мы же также можем посмотреть на эту картинку совершенно по другим углом, где мы найдем совершенно другое объяснение этим кучкам, например. Ну да, я что думаю, как это связано с, с Коридой и а, где Пока кариду давай оставим. Да. Для меня связано с Коридой, что я начала смотреть фильм про Испанию, про Кориду, э, там mm -hmm. вот эти все... Э, вы добавили смысл в эту карту для, для, для меня, поэтому... Ага, я, я, я поняла, классный. поняла, поняла. А теперь просто смотрим на нее с точки зрения, а, как можно по-другому объяснить эту карту? Вот как ее можно по-другому объяснить? Возможно, они готовятся э, как-то э, встретить сейчас кого-то, кто выйдет, э, там, его аплодисментами как-то поддержать. И э, в этих кучках говорят о том, как они именно будут его поддерживать, не знаю, прославлять этого человека. Смотри, совершенно другой смысл вот этих кучек и объяснение другое вот э, точно так же можно посмотреть на любую ситуацию и любую ситуацию всегда нужно посмотреть под разными углами именно это э, в силе ну, делает коучинг сильным потому что задача коуча показать человеку возможные грани э, тех ситуаций в которые он попадает потому что он видит только под одним углом он видит что все объединяются против и вон их сколько кучек а потом через какое-то время он увидит, что, оказывается, все думают, как же тебя поздравить, дорогой наш человек, и здесь mm -hmm. найти какой-то выход в том числе. Всегда-всегда все в нашей голове. И, и наш сегодня выпуск посвящен эмоциям и эмоциональной зрелости. Я думаю, что эта карта как раз очень хорошо эту тему завершает, да? как раз подтверждает те три правила, о которых вы сегодня говорили. Или три, или, или сколько? Три, три. Да. Напоминаю, осознанность, знание и ответственность. По сути, эмоциональная зрелость – это такая способность делать выбор и брать на себя за этот выбор ответственность. И даже не только за выбор, а за последствия, связанные с этим выбором. Ну, вот как это и есть Это, это про золотую середину как раз, да? Каком да, эмоциональном да, да, да, это она и есть. Да. Да. Да. Все, разобрались мы с Каридой. Да. так Возвращаю вас, возвращаю вас обратно. Ну что, а, пожелаем нашим зрителям отличной легкой недели, эмоционально э, э, насыщенной. Причем мы теперь не только за позитивные эмоции топим, мы теперь и, и негативные эмоции воспринимаем с легкостью в результате нашей сегодняшней программы. Так что неделя будет 100% хорошей. 100%. И помните, что не спешите выдергивать себя из эмоционального состояния в минус, пока вы не, не поняли, что за этой эмоцией стоит и какую пользу она вам несет. С этим все равно придется разобраться. И даже если вам нужно сейчас себя переключить, ну, например, у вас встреча, да, или вам нужно сейчас, ну, что-то сделать, что, где эта эмоция, но совсем неуместна, и вы не можете это остановить, тогда да, переключаем а потом возвращаемся к этой эмоции, разбираемся, смотрим, что за ней стоит и корректируем свою жизнь, настраивая ее на, на легкость, на вдохновение и на себя настоящего, вот. для которого важно все. Да, эмоции в минус, эмоции в плюс, вызовы трудности, победы и все-все-все что, ну не знаю, несет нам жизнь как подарок. Жизнь — это подарок, друзья, и ценить ее — это огромное благо. Спасибо большое за то, что нас смотрите, и до понедельника. Спасибо, Алла. Увидимся через неделю.